Я буду верить в Твою бесконечную любовь Во веки веков, во веки веков Я жизнь Тебе отдаю, посвящая вновь и вновь Во веки веков, во веки веков Я знаю, Ты меня искал из влёг, из темного рва Я верю, Ты меня избрал Душа моя жила.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 Вальдяки во веков, вольдяки веков, даже тебе отдаю, посвящая ног и вновь.